Вот, Мари, вот короче первый сгиб, потом, Сейчас, вот он, короче второй сгиб. Вот мой размер. Да. Вот. я знаю, а, а какой у меня размер? А, ну в принципе да, Я Если могу задретить, нет, он сгиб не так. Вот здесь сгиб да, Сейчас, Марлок не это, не сгибай. Да? Марлок есть. не сгибай Хочешь а чтобы картинка была. Что? Не фигуя, да не делай, Просто положите, а да просто сложи, как в армии, то вот, я тебе сложу за 2 секунды не надо. мастер, а? мастер да? ну, Как